Привет, мои дорогие! Меня зовут Юрий Пузыревский, и в этом коротком видео я хочу с вами поделиться своим мнением о книге Мэрилин Аткинсон «Путь к изменению трансформационной метафоры». Что могу сказать об этой книге сразу? Могу сказать сразу, что книга обладает терапевтическим эффектом. То есть, если у вас в жизни есть какие-то проблемы, затруднения, можете без заморочек просто начинать ее читать, Сильно не вникая в свои проблемы, и вы будете меняться, ваши проблемы будут разрешаться. В книге Мэрилин описывает, рассказывает несколько: ну, несколько, ну, порядка больше десяти метафор хороших метафор о том, как она преодолевала трудности о том, как она гуляла со своими детьми и их заставал там в какой-то момент, там, не знаю, в лесу какой-то зверь, или как она ходила и чуть не утонула, потому что там попала в наводнение, о том, как она спешила на самолет и как ей начал помогать какой-то удивительный, просто невероятный человек супермен и она там потом ему заплатила каких-то несколько долларов а он оказался простым грузчиком и на самом деле вот эта книга мэрилин аткинсон она помогает не только разобраться в том как строить метафоры но здесь опять же на метафорах приводится пример как применять метафоры допустим в бизнесе очень хороший есть описанный кейс то есть эта книга причем знаете она так она не дает вот такую вот жесткую структуру как мы привыкли как мы хотим чтобы раз два три 4 5 до напиши там введение развязка завязка кульминация здесь такого нету здесь просто э, действительно просто описано как можно использовать метафоры для того, чтобы э, приносить изменения. Очень круто крутая книга, крутого автора, ставлю пятерочку, она для такого профессионального круга, я рекомендую обязательно читать эту книгу кому? Если вы интересуетесь таким направлением, как storytelling, я, я рекомендую эту книгу прочитать каждому, кто занимается коучингом. Я рекомендую эту книгу любому NLP-тренеру. А, я, в принципе, если у вас есть в жизни какие-то неразрешенные задачи, просто начните ее читать как сказку. Она очень хорошо заходит, когда читаешь по одной главе перед сном. Я, допустим, читал эту книгу в метро, когда у меня был отрезок в промежутке 20 минут времени. Вот этого промежутка 20 минут времени в день. Достаточно, ну, хватает для того, чтобы эту книгу прочитать налегке. Причем, когда начинаешь читать... Открываешь одну историю, и ну, просто в нее глубоко погружаешься, трансуешь, одновременно расслабляешься, перезагружаешься. Поэтому эта книга достойна такой хорошей оценки, это пятерочка. Хотя на самом деле у меня, наверное, не будет книг, у которых оценки ниже тройки. Потому что я не читаю все подряд, я прихожу в книжный магазин, выбираю книгу, пролистываю ее. Если я там ничего не нахожу полезного, то я ее просто не покупаю. Поэтому все книги о которых рассказываю я, они ну, на самом деле прочитаны и прочитаны не просто так, а по какой-то причине определенной. Либо я к ним го по ним готовлюсь к семинарам, либо я по этим книгам э, решаю какие-то свои проблемы. Поэтому, ну как-то так. Друзья, спасибо вам большое за просмотр этого видео. Делитесь этими видео со своими друзьями, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии Если вы читали эту книгу Поделитесь своим мнением Или поделитесь вообще своим мнением Когда вы ее прочитаете Если вы ее будете читать Очень рекомендую До скорых встреч Пока-пока